Меня зовут Ненат, я руководитель сервисного отдела компании O3D. Сегодня мы с вами рассмотрим 3D-сканер Neway, продукт итальянской компании Open Technologies. 3D-сканеры Open Technologies – это системы 3D-сканирования, оборудование оптической головкой, имеющей до 4 телекамер, которые могут с высокой точностью сделать снимок объекта трехмерной формы в течение нескольких секунд. Обработка 3D-сканирования происходит в одной интегрированной среде, управляющей по получению сетки от STL и облаков точки. 3D-сканеры Open Technologies, в том числе Neway, они входят в категорию лабораторные 3D-сканеры. Это на самом деле представляют собой стационарные оборудования, которые располагаются в стоматологических или зуботехнических лабораториях для получения э, снимок э, цифрового слепка из гипсового слепка, который ну, э, делается в основном традиционным способом. Принцип работы 3D сканера Neway происходит таким образом, что э, проектируется структурированный свет на э, слепок, и путем переломления луча, который падает на поверхность этого слепка, выставится цифровая модель. Дальше сканер он переворачивает этот слепок и делает снимки автоматически. При этом компьютерная программа она анализирует все входящие данные и выводит на экран конечную модель. 3D-сканер сегодня представляет один из самых быстрых 3D-сканеров, доступный на рынке. Скорость сканирования полной дуги составляет примерно 15 секунд. Точность сканирования составляет 5 микрон. Высокая точность и детализация данного сканера, она особо важна, когда делаются, скажем, сложные конструкции на винтовой фиксации. Область сканирования Neway позволяет сканировать полноразмерный артикулятор. И еще одна характеристика это... Данный сканер он использует современную технологию цветного сканирования для получения высококачественного скана. По техническим характеристикам данного сканера можно сказать, что его габариты примерно 50 на 61 на 54 сантиметра по высоте, вес 18 килограмм, скорость сканирования полной дуги мы и сказали примерно 15 секунд, точность сканирования составляет 5 микрон. Данный сканер поддерживает 4 формата на вход и выход, это стандартные OPCH, STL OFF и PLY форматы. Использует две камеры цветные, высокоточные. Питерсевая система сканирования имеет, что немаловажно. Использует интерфейс на задней панели. находится для подключения компьютера, это USB 3.0 и HDMI. По рабочим характеристикам, что можно сказать про данного сканера, это он имеет управляемый режим, имеет экспертный режим, позволяет сканировать модели, матрицы, сканировать протезы, сканирование позиционирования имплантантов, можно сканировать слепков, в том числе сканировать артикуляторов, динамический артикулятор это опционально данный модель. Это по рабочим характеристикам данного принтера. Далее мы будем говорить о самом принтере, то есть настройки, процесс сканирования Далее. Мы уже распаковали 3D сканер вы, расположили его на столе. Посмотрим, что входит в комплект с 3D сканером. Это сам 3D сканер, собственно. Идет кабель питания, комбинированный кабель USB 3.0 с HDMI, подключение компьютера. И набор с аксессуарами Open Technologies. Мы посмотрим поближе, что входит в эти коробки. Короткое руководство для распаковки и установки. Дальше входит калибровочная платформа. Подставка для сканирования модели с пластилином сверху, чтобы крепить сами модели. И подставка Multi-Dye на 9 единиц Далее мы приступим к подключению 3D сканера Neway и его настройки. В первую очередь мы подключаем блок питания, HDMI кабель и USB 3.0 к самому сканеру Назваем фамилию, они подключаются мы подключаем розетку и компьютер. После того как мы подключили сканер к розетке и компьютера на заднюю панель нужно включить питание и на переднюю панель включить сам сканер после чего сразу проектируется проектируется свет После того, как мы подключили 3D-сканер к компьютеру и питанию, нужно скачать программное обеспечение, которое называется ScanWay. Для работы с 3D-сканером нужно сказать, что оно поддерживается на английском и русском языках. Оно бесплатно и скачивается с сайта производителя. Это программное обеспечение мы уже скачали и установили на нашем компьютере. И следующий шаг, который мы должны сделать, это откалибровать 3D сканер и подготовить его к а, процессу 3D сканирования. После того как мы скачали и установили а, программное обеспечение Scanway для работы с 3D сканером New Way, мы запускаем программу. И первый шаг, а, прежде чем а, начать процесс сканирования нужно откалибровать сам 3D сканер программа открылась выбираем сервис нажимаем на кнопку сервис и далее в нижнюю панель отображаются все опции настройки которые мы можем произвести на данном сканере третья опция слева иконка на подобичном инцикуле это означает откалибровать головку сканера это первый шаг мы нажимаем у нас открывается окно для калибровки головки 3D-сканера. Для того, чтобы калибровать, мы должны взять калибровочную платформу и установить ее в сканер. Берем значит калибровочную платформу, устанавливаем ее в сканер, здесь магните. и нажимаем кнопку калибровать. Потребуется несколько секунд для того, чтобы калибровка была выполнение успешно. На экране появится окно, которое говорит, что калибровка успешно завершена. Мы нажимаем ОК. Дальше 3D Scanner просит нас поместить объект калибровки в сканер, чтобы продолжить. Объект калибровки это может быть любая модель, которая у нас имеется. Для этого мы значит, убираем калибровочную платформу. Берем подставку для сканирования, а также гипсовую модель, которая у нас уже имеется. И прикрепляем помощью пластилину к подставке. Подставку устанавливаем. Мы установили модель на подставку для сканирования модели и нажимаем ОК. После чего начинается процесс калибровки. появилось окно, что калибровка успешно завершена, нажимаем ОК. И последний шаг калибровочного процесса – это откалибровать белый цвет. Это пятая опция слева. Мы нажимаем на эту опцию и для того, чтобы продолжить, здесь у нас есть подсказка, удерживаем белый лист бумаги формат А4 для того, чтобы откалибровать белого цвета. Убираем Поставь для сканирования аккуратно. Берем значит, лист бумаги А4. Одной рукой оставляем лист бумаги под структурированного света и нажимаем ОК для калибровки. Все, калибровка успешно завершена. Так, мы выполнили калибровку 3D-сканера и подготовили его для 3D-сканирования. Далее мы уже продемонстрируем сам процесс сканирования, как он происходит. Для этого нам требуется готовая модель из гипса, подставка, на которой прикрепляется эта модель. Мы устанавливаем ее в сканер и выбираем новый проект. То есть первая кнопка... Здесь у нас уже есть готовые профили, то есть мы можем выбрать тип модели, в зависимости от того, что мы сканируем. Это может быть артикулятор, это может быть модель, протез, имплантант, штампик и, и так далее. Мы выбираем нужный нам тип модели. Здесь прославляем, например, имя пациента. Создаем. Дата рождения, пол, имя доктора, замечание и так далее. Нажимаем ОК. У нас проект уже сохранен. Объединение када есть без кадска. Далее мы выбираем нужный нам тип модели. Раздельный у нас. Выбираем первый зуб, то есть это здоровый зуб. Назначаем это метка, это протез, прикус, мастовидный и так далее. То есть это, например, назначаем что-то. «Здоровые зубы», так, «Окей», «Следующая» тоже «Здоровые зуб. «Окей», так, «Каждого зуба», вот, например, «23», там, «23», «22» — это, например, э, про «протез». Ставим, что это «протез», выбираем как то виду, пусковая модель, или это «передарительная модель», далее. Ставим «Окей», назначаем. И дальше мы нажимаем на кнопку «Подтвердить». Для того чтобы начать процесс сканирования, это вторая кнопка слева "Сканирование". Похоже на кнопку плей видео-проигрывателя. Нажимаем и начинается процесс сканирования. Получаем на экран изображение трехмерное. Мы можем внимательно рассматривать саму модель для того, чтобы проверить, отсканировано ли все те места, которые для нас важны. Дальше, что можем сделать? Можем нажать, нажимаем на кнопку продолжить или можем сделать дополнительное сканирование. Сейчас мы можем отскорить вот эти места, которые сканер процесс сканирования не захватил. Делаем раз смарт можно выставлять обычные эти поля, которые сканер не захватил, делаем дополнительное сканирование. Вот если с э, данной модели нас все устраивает, мы э, нажимаем продолжить для того, чтобы э, или убрать все лишние, скажем, артефакты, которые сканер захватил в процесс сканирования. Используем ножницы. Можем один раз нажать, настроить высоту, где мы должны отрезать эту часть, нажать применить или просто два раза быстро мышки нажимаем и эта часть она удаляется. Можно вручную выставить и убрать те части, которые нам не нужны. Нажимаем кнопку delete, проверяем еще раз модель, нас все устраивает, нажимаем продолжить дальше, это последняя опция, перейти к следующему шагу. То есть это мы отсканировали нижнюю челюсть. Сейчас требуется отсканировать верхнюю челюсть. Повторяем сканирование. Так как у нас в данном уровне доступна только нижняя челюсть, верхняя нет, мы сканируем то же самое, чтобы в итоге продемонстрировать сам процесс сканирования и его результата. Скорее не закончится, продолжаем дальше, убираем все лишнее, а также убираем дополнительные артефакты и продолжим следующее окно. Проверяем выравнивание, можно, можно исправить с помощью кнопку на панели инструментов. Если у нас все устраивает, продолжаем дальше. Сейчас идет сохранение проекта. Дальше мы озвучим основные преимущества данного 3D-сканера. Это скорость сканирования, точность и детализация сканирования, автоматическое обновление 2 3D-сканера, область сканирования, также интеграция с ведущим программным обеспечением CAD, в том числе поддержка эксперта автоматическая калибровка простота универсальное использование как программным обеспечением так и 3D сканера достаточно достойный надежный и хороший 3D сканер от компании Open Technologies спасибо что смотрели